Наследство их из рода в роды, Ермо с гремушками, да бич. Крайний залитый на YouTube ролик с участием Дэвида Айка, носящий намордник с колен не встанет. Продержался сутки. YouTube этот ролик удалил, как недопустимый контент, ибо правда в наше время считается недопустимой. А самый лучший раб, это тот, который не знает, что он раб. Ссылки на заблокированный ролик и на два других ранее удаленных с первого моего авторского канала есть в описании под роликом. Нажимайте кнопку еще. Так что добавляйтесь ко мне в друзья вконтакте, в одноклассниках, Подписывайтесь на телеграм-канал, кому где удобней, дабы не потерять связь, если канал Ковыбель Души на YouTube заблокируют, что уже один раз было год назад, и делитесь ссылкой на удаленный ролик в социальных сетях со своими близкими. Каждый заблокированный канал – это индикатор того, что мы с вами на правильном пути развития. Если идешь уже правильно, неправильно стоять и никуда не идти, все кто идут, непременно придут куда нужно. Некоторым подписчикам не приходят уведомления о новых видео с каналов, на которые они подписаны. И это проверено не только мной, а также YouTube нагло снимает подписки с каналов, не говоря уже об отматывании счетчиков просмотров видеороликов в обратную сторону. Поэтому настоятельно рекомендую провести вот такую простейшую манипуляцию. Отписаться, подписаться. И сделайте это со всеми своими подписками, которые вам дороги. Заметили, что мне пришлось дважды нажать колокольчик уведомления у Валеры Крымского? Покажу еще раз.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 Теперь для многих судьбоносное решение. Россиянам разрешили быть эльфами и гоблинами. Росстат устал бороться с теми, кто называется так во время переписи населения. Но ну, если человек так чувствует себя, почему нет? Да, я так вижу. А, решили до да, таких людей. Не допытываться в ведомстве. Рассказали, что в прошлом году шутников было 1024. 1024 эльфа и гоблина на страну. Это не так уж и много, друзья. Их больше. в статистике. Нам это подают как анекдот под соусом. Но далее я скажу очень серьезные вещи. Нам система по вселенскому кону предоставляет возможность на самоидентификацию и волю изъявления. Во время переписи пиши, к примеру, «Аз, есмь, человек, которому принадлежат все недра моей земли по праву моего рождения. И я и есть ваша власть» а вы всего лишь исполнители этой власти, то есть исполнители моей воли. У каждого человека в колонии РФ в грядущем есть уникальная возможность, не выходя из клетки, написать пером, что после не вырубишь топором. А главное, сначала это осознать и вознамериться. И этого уже достаточно, но написав на официальной бумаге, Всероссийская перепись, напомню, пройдет в апреле следующего года, но в некоторых труднодоступных регионах информацию начнут собирать уже с октября. Поэтому... Но все равно есть время подумать, чтобы определиться, кто вы. Эльф или гоблин? Или может быть кто-то еще? Может быть хоббит? Какие есть еще варианты, что ты помнишь? Я Достаточно. Вы считаете, больше людей должны отказаться делать это, поскольку иначе, как нам хоть что-то изменить? Это не можете быть только вы. Позвольте дать вам очень хороший пример, о чем я говорю. Если, если что-то делает один человек, они могут забрать его, выдернуть его. Они могут сделать это со мной, я ожидаю этого. Но... Если это сделают очень большое число людей вместе, вы увидите, у кого реальная власть. Совсем не у людей в правительстве и психопатов за их спиной. Если каждый из проснувшихся разбудит хотя бы одного близкого возле себя, то нас станет в два раза больше. И когда критическая масса осознанных индивидов перевысит массу стада из эльфов и гоблинов, шагающих на убой, то система развалится сама, как карточный домик. Как же быть? Ответ очевиден. Утвердить белый флаг в качестве государственного и жить припеваючи. Консолидироваться можно и вдвоем, и по вечерам, и на костылях. Вопрос в другом. Наступит ли Новый год? Есть время подумать чтобы определиться кто вы эльф или гоблин или может быть кто-то еще может быть хоббит мы живем на отцовской земле внуки сварога славные дети и летит и на крылатом коне порусь далекие тысячелетия мы живем Yeah